Привет, с вами Кейтсад, и сегодня я хочу провести э, блог, то есть э, вопрос-ответ. У меня целый список вопросов, но я отметила, отметила э, расписание вопросов на блоге. И мой вопрос, первый вопрос. Назови свой любимый фрукт. Мой любимый фрукт, скорее всего, это киви. Но иногда это апельсин. В общем, еще где фрукт? Блин. Еще виноград. Ладно, следующий вопрос. С каким животным ты себя ассоциируешь? А я себя? Скорее всего, я себя ассоциирую с... Ой. Смотря... Как? Если она так, то я ассоциирую себя с Микки Маусом. хвостика и, и... фокус розовые штаны они не красные но они розовые и вот здесь у них есть, у них есть такие две белые хрени минимал точнее ну вот uh, следующий вопрос какой у тебя любимый цвет почему мой любимый цвет скорее всего это черный с моим любимым фильмом. Вау! А, и почему? Я объяснила. А, назови, какой мифологический персонаж тебе нравится. А, мне, скорее всего, нравятся драконы или за каргона а, Или? Ну, э, и уж то пошло, мне нравится нимфы. Да. А, и следующий вопрос. А, любимый предмет в школе? А, любимый предмет в школе? И вообще-то я не очень хорошо сейчас отношусь к школе, так что... Ну ладно, раз на то пошло, то это будет мой самый обожаемый предмет, по которому я круглая отличница. У меня не было четверок по нему. Это природоведение. Вот так вот читайте. Пятый класс. И, а... И последний вопрос на сегодня. Кем бы ты хотела стать, когда вырастешь? Кем бы я хотела стать... Я бы хотела стать великой блогершей. Мне это просто необходимо, потому что я только не начала развиваться. И что я здесь еще на... Так. Вообще-то Вообще я ищу... А, вот она. И... Ну, в самом деле... Я обожаю э, снимать видео, люблю выкладывать, когда на меня подписываются. У меня уже три подписчика. Э, и плюс у меня 103 просмотра на все видео. И э, я хочу вас немножко повеселить. Это очень миленько. Смотрите. Сегодня мне это нарисовали и отправили по почте. Если, э, если кто-то этот рисунок узнает, то, э, пожалуйста, откликнитесь, напишите в комментариях под этим видео. Э, я немножко выгадываюсь, кто это, потому что, по-моему, это моя лучшая подружка. И она есть на ютубе, так что она по-любому не будет смотреть. Это, да, это... Э, Катя, я тоже э, Катя, Катя, э, и она недавно здесь зарегистрировалась, и надеюсь, она меня подписала, на меня, я очень надеюсь. Так вот, всем спасибо, и Даша, я не видела, что ты на меня подписывалась. Я серьезно, не видела. Увидимся в следующем влоге. Пока!